Ребят, всем привет, с вами я, Супер Лего Мастер, и я очень долго ждал этого видеоролика. Приблизь, пожалуйста, ближе к камеру, вот так вот, да. Смотрите, это Лего Пинбол без механизмов. Эти вот рычаги сделаны просто без механизмов, поэтому построить может абсолютно каждый. Вот у нас есть такой шарик, ну, у меня это бусинка. Довольно старая, думаю, у каждого тоже найдется дома бусинка. Если что, можете купить абсолютно за копейки, там рублей 10 максимум такой шарик стоит в килоскопах вот а, что здесь такого что особенного в этой игре что что это мини пинбол его нужно взять с собой в дорогу вот и он очень удобный в механизме ему не надо там прям всякий механизм сложный делать надо... просто сделал я его сделал за два часа это сам я придумал ну, с своими додумками. вот так здесь не очень сложные препятствия давайте я его сейчас сыграю кто не знает, суть игры, это чтобы мячик не попал сюда. А если вы хотите... Ой, я проиграла. если вы хотите сделать двойной, чтобы я сделал двойной пинбол, ну, на двух игроков, типа, друг против друга, кто кому забьет, Тогда вы должны набрать 100 лайков под этим видео. А еще, чтобы я сделали ту туда... Тутор, извините, ребят. Я сделаю тутор в следующем ролике, но лайки у вас просить уже не буду. Также не забывайте поставить лайк и подписаться, как обычно. Ну, сразу же, мы начинаем. Вот, здесь ничего сложного нет, абсолютно видео будет не очень длинное. Также не забывайте э, подписываться на канал моих э, подписчиков. Смотрите на монитор, на монитор, внимание. Смотрите, вот канал одного из моих братьев, ПРО. А, не забывайте подписываться, он очень, он старается делать ролики. Да, я у него, вот его ролик сам. Год назад он забросил, пожалуйста, пока свой канал. Сегодня мы покажем, как сделать. Роботы из вот они очень интересные, видео, но там по вам подойдет. Сегодня он выложит новое видео про игру World of Tanks. Вот, кто не знает, давайте, если вы хотите, давайте, например, два лайки И тогда я в следующем видео сделаю обзор своего рабочего слова, что я играю И покажу все свои аки, в каких играх Ну вот, также у меня есть канал на телефоне На телефоне он называется, по-моему, Супер Мега Геймер, да, как я помню у ну, него всего один подписчик, это мой одноклассник. Так что ссылочку на него я оставлю в описании, если я еще смогу. Так, смотрите, ну, здесь очень интересно все устроено. Э -э я в тутории покажу, как устроено, потому что это, сможет... это легко. Ну, вы сами уже догадаетесь, как это сделать. Ну что ж, ребят, думаю, вам было приятно сегодня смотреть, потому что это очень короткий видеоролик. Всем пока-пока.